Бонжур, мадам, месье! Сегодня наше кабаре открыто для всех вас. И сегодня здесь, под этой полной луной, на берегу моря, в чудесной стране под названием Коктебель, которая чрезвычайно французская по своему духу, мы представим вашему вниманию целый ряд различных историй веселых, грустных, отчаянно смешных, невероятных, реальных, совершенно разных. Сейчас они возникнут перед вами как картинки в старинном диапроекторе волшебном фонаре. Итак, кавребэнд Серебряная свадьба сжигает свой волшебный фонарь.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 I don't know who I am Oh, oh, oh.